А знаете люди, где растет самый большой в мире лес? Да у нас в России. Это наша тайга. Кстати, в ней живет больше половины всех медведей планеты. И вообще нет на свете страны больше, чем Россия. На ее территории могут поместиться два Китая или 50 Германий. Или... Миллион таких стран, как Монако. Нашу необъятную страну омывают 11 морей трех океанов. Россия гордится не только природными богатствами, но и культурой. Она дала миру таких гениев, как Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и Лев Толстой. Люди 180 национальностей считают Россию своей родиной, любят ее и дрожат ей. Именно так, люди разные, а страна одна